всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон блюк и для кого польша это страна возможностей номер один такая тема у сегодняшнего видео потому что в нем я расскажу вам у каких людей в польше будет наибольшее количество возможностей касаемо открытия своего бизнеса поиска достойной работы Оформление документов, которое позволит вам здесь пребывать долго, легально и в достаточно короткие сроки стать даже гражданином Польши и Евросоюза соответственно. В общем, я расскажу вам сегодня о двух категориях людей, для кого Польша это страна возможностей номер один. Поэтому, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, то обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Также подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Нажмите на колокольчик под этим видео. А также напишите комментарий под этим видео, поделитесь ссылками на него с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. И, конечно же, по традиции, как всегда, хочу напомнить, что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в этой стране, имею здесь свое агентство по трудоустройству и предоставляю людям только достойные вакансии на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, как для мужчин и для женщин, так и для семейных пар. Если вы заинтересованы в работе, то со списками всех актуальных вакансий вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, также пишите мне вот по этим номерам, Viber, WhatsApp, и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Что ж, для кого Польша страна возможностей номер один. Речь идет сейчас, конечно же, в первую очередь о гражданах Украины, Белоруссии и России, о гражданах этих трех национальностей буду говорить сейчас, потому что в большинстве случаев именно они трудоустраиваются в Польшу и переезжают сюда на постоянно. Ну и им тут, соответственно, проще всего трудоустроиться. Украинцы вообще могут приехать на основании украинского биометрического паспорта и трудоустроиться здесь легально, без проблем. То есть даже визу открывать не надо. Здесь уже продлить свое пребывание. Подробно об этом я рассказываю на своем канале, в своих э, предыдущих видеороликах. В общем-то, белорусам тут тоже всегда очень рады, соответственно. Ну и россияне достаточно часто едут. Все эти люди могут без проблем делать обычное приглашение на работу и открывать также полугодовую рабочую визу. Но в Польше есть такой пунктик, который заключается в возрасте кандидатов. И на этом очень сильно повернуто большинство работодателей. К сожалению или к счастью, не знаю. Но суть в том, что самый приветствуемый возраст в Польше кандидатов, которые едут сюда на работу, это от 25 до 45 лет. Почему? Объясняю. Дело в том, что все польские работодатели заинтересованы в том, чтобы брать человека на работу как можно на более продолжительный срок. Очень редко кто-то заинтересован в краткосрочных сотрудниках, скажем так. В таких сотрудниках заинтересованы только предприятия, где большая текучка. То есть работы, на которых никто не хочет работать, потому что на хорошей работе текучки большой никогда не будет. И там люди остаются надолго. И такие работодатели заинтересованы, соответственно, чтобы они были там надолго, потому что... Этого человека изначально, как правило, обучают, даже если это разнорабочий. Обучают определенные специфики работы, которые выполняются на предприятии. И, то есть вкладывают в этого человека определенные ресурсы, свое время, да, чтобы его обучить. Ну и они не заинтересованы в том, чтобы человек, поработав месяц-два, уезжал. Да, и, потому что потом другого нужно обучать. Заинтересованы в долгосрочных. Соответственно... Самые долгосрочные сотрудники и работники, как показывает практика, это люди от 25 до 45 лет. Почему? Объясняю. Дело в том, что если человеку нет еще 25 лет, то, как показала практика, со своего личного опыта могу сказать, эти люди часто подвержены менять работу, так как они находятся в погоне за счастьем, они еще молодые, у них вся жизнь впереди, времени вагон, и постоянно перебирают в поисках лучших вариантов. Даже если они уже на хорошей работе, эти люди, как правило, еще неопытные или недостаточно опытные, чтобы сделать вывод и оценить эту работу по достоинству. И они перебирают, перебирают работы, чтобы найти еще что-то более лучшее, как правило, в большинстве случаев. Поэтому такие люди часто меняют работу. Работодатели в этом, как правило, не заинтересованы польские. Если же говорить о людях, которые старше 45 лет, то это уже идет... Так называемая категория риска. Людей категории риска, потому что эти люди уже подходят постепенно к преклонному возрасту. Конечно, вообще и в предыдущих своих видеороликах я рассказывал, что до 55 лет еще, как правило, без проблем берут на работы в Польше. Но самый приветствуемый возраст это именно до 45 лет потому что в этом возрасте еще как правило еще полон сил у него достаточно большая часть жизни впереди он заинтересован в том что приехать не просто на заработки а еще у него есть достаточно времени чтобы перевести сюда семью сделать здесь карту побыту то есть получить вид на жительство потом сделать поиски паспорт и соответственно сделать все эти документы своей семье то есть еще достаточно большой запас времени у человека если человек уже 50 55 лет во-первых, и здоровье может уже подкачивать, соответственно, если такой человек заболеет, что-то с ним случится на производстве, он уедет и не будет работать. Ну и, соответственно, в большинстве случаев, опять же, у таких людей более преклонного возраста, семья там, в Украине или в Беларуси, либо в России, они приезжают, как правило, только на заработки на несколько месяцев и уезжают. В большинстве случаев, так показала практика. Это все давно уже э, поняли, конечно же, польские работодатели, все это заметили. Поэтому самый приветствуемый возраст – это от 25 до 45 лет. Так что людям в такой возрастной категории, если вы украинец, белорус, русский, Польша открывает очень хорошие возможности в плане поиска и нахождения достойной работы здесь. Э, ну и, конечно же, в будущем легализации. Открывая также перед вами перспективы, как я говорил, получить видно жительство, потом гражданство польское, если захотите, то есть польский паспорт. Сюда семью привезти и так далее и тому подобное. У вас еще сил и времени на это достаточно, если вы приедете до 45 лет, после 25. Опять же, еще раз напомню кто любит придираться к моим словам там в комментариях, что это не истина в первой инстанции. И в 18 лет человек может приехать и работать отлично, и остаться навсегда на одном предприятии. Также и в 55 лет человек может приехать и работать отлично, остаться на одном предприятии. То есть он будет полон сил, да, и еще до 70-80 до лет работать. Но это скорее исключение, чем правило. Как правило, такие люди долго не задерживаются. Поэтому работодатели в них не так заинтересованы, как в той возрастной категории, которую я уже озвучил. Итак, следующая категория людей, друзья, которым, конечно же, собственно, Польша предоставляет наибольшие возможности, для которых действительно Польша страна возможностей номер один, это, конечно же, люди с польскими корнями люди польского происхождения то есть у кого бабушка либо прабабушка полька мать или отец поляки по национальности прапрабабушка прапрадедушка полька или поляк и так далее и тому подобное такие люди естественно в польше они будут как рыба в воде потому что у них здесь самые хорошие возможности и по получению сталого побыта то есть постоянно на жительство. Вы можете приехать, если у вас есть карта поляка, сразу податься на вид на жительство. Или даже, если у вас нет карты поляка, но есть документы, подтверждающие ваше кровное родство э, с поляком, то есть если у вас бабушка, либо дедушка полька, либо тем более мать или отец, и, соответственно, есть такие документы, которые это подтвердят, вы можете сразу податься на и побуд. Даже если нет карты поляка, но если у вас есть карта поляка и вы подадитесь на этот побуд, то у вас еще будет, вам будет причислено в таком случае еще 6000 э, злотых чистыми помощи, которая будет постепенно выплачиваться. Для этого нужно будет при подаче написать специальное заявление при подаче на, соответственно, сталый побыт, когда у вас есть карта поляка. Я сам получал такую помощь. Ну и, конечно же, что самое главное, люди, у которых будет карта поляка либо сталый побыт, у них свободный доступ к рынку працы. То есть, в отличие от людей, у которых не будет этих документов, люди с картой поляка либо со сталым побытом могут без проблем. Менять работу в Польше, это не привязывает их никакому работодателю, то есть их документы, в отличие от часового побыта. Таким образом, если люди не связаны по рукам и ногам а, привязкой к работодателю. Они могут менять работу сколько им угодно, ездить по всей Польше. В то время, как человек, который приехал в обычной визе рабочей, у него нет польских корней, либо по биометрическому паспорту приехал, такой человек, чтобы получить в перспективе польский паспорт, должен податься на побыт часовой, то есть временный видно жительство в Польше от работодателя. А такой документ уже привязывает вас к работодателю. Каким образом? То есть вы не можете по этому побуту менять работу. А если не можете, то это достаточно тяжелая процедура. И только с таким условием, что ваш новый работодатель сразу вас подаст от себя уже на побыт часовой. То есть сразу, потому что две недели дается, чтобы податься от нового работодателя на побыт часовой. Очень редко какой-то, во всяком случае, нормальный работодатель на это идет, потому что нужно... Человека сначала посмотреть, как он работает, алкогольник он или нет, пропускает работу или нет, что он вообще умеет, откуда у него руки растут и так далее. Поэтому в таком случае очень мал шанс и мал, мала вероятность найти сразу, если вы, допустим, подались на часовый побыт, сначала работа была хорошая, потом что-то поменялось, работа не устраивает. И чтобы опять найти достойную работу, а сразу чтобы вас подали на часовый побыт, потому что так, только так вы сможете ее поменять. Такое очень редко, потому что, как я сказал, хороший работодатель сразу не захочет брать чека, как правило, чтобы подавать его на часовый побыт. А подаваться нужно именно будет сразу. В противном случае, если вы хотите поменять работу, нужно будет аннулировать эту самую карту часового побыту, ехать домой, ждать коридор определенный, который должен будет пройти, что вам опять податься на приглашение на работу. Ну и, собственно, уже после этого коридора, вы сможете только вернуться в Польшу, сделав опять приглашение, по которому вы откроете визу, либо поехать по биометрическому паспорту. И тут уже по-новому все начать. Найти работодателя достойного, либо найти его еще с дома, приехать, если он достойный. Опять податься на побы часовой. После этого поменять этот побыт часовой два раза. С третьего раза податься на всталый побыт, который дается на 10 лет. И прожив по нем здесь в Польше как минимум три года, можно будет уже податься на польский паспорт. То есть такой вот длинный путь. И причем это все будет с привязкой к работодателю. То есть вы не сможете менять работу, в отличие от людей с карты поляка, со сталым побутом. Я уже молчу, что у таких людей, как, у которых есть польские корни и карта поляка, и сталый побут, то у них в Польше совсем другие возможности в плане открытия фирмы, э, в, ну, в плане вообще развития бизнеса. Различные бонусы трактуются практически эти люди наравне с поляками. Это же касается и взятия кредитов, ипотеки. И так далее, и тому подобное. То есть очень много бонусов. Вот, поэтому люди со сталым побытом из карты поляка. Это вторая категория людей, которая... для которых Польша это, по-моему, страна для заработков номер один. Но как и для первой и для второй категории людей, в любом случае, Польша это будет страна для заработков номер один. Почему? Потому что здесь вам будет проще всего интегрироваться. Поляки очень близки к нам по духу. Польский язык очень похож на наш, на славянский, на славянские языки украинский, русский, белорусский. То есть гораздо проще будет выучить этот язык. Ну и, соответственно, это знание языка основополагающим фактором является для интеграции здесь. Ну и тем более, что правила по легализации, даже для тех же украинцев, которые могут ехать по биометрическому паспорту и легально здесь по нем работать, такого для тех же украинцев нету нигде в мире. Также, к слову, могут делать и Молдаване, и грузины. В Чехии тоже нужно только визу открывать, и только по ней вы можете приехать по рабочей визе. Здесь же сразу... Приглашение на работу делайте, ездите без проблем по биометрии. Больше ни одна страна мира другая не предлагает такое. Поэтому, друзья, вот две категории людей, для которых Польша это, на мой взгляд, страна, возможностей номер один. И для этих категорий людей Польша обскакивает все другие страны, по-моему, даже мира. Потому что Польша это уже Европа. Одна из самых динамично развивающихся экономик мира. Которая предоставляет людям очень широкие возможности для интеграции здесь, жизни и развития во всех сферах. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк, еще раз напомню, поделитесь ссылками на него с друзьями, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме, прямо на свой мобильный телефон. Также в описании заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу, пройдя по ссылочке на мой сайт antonbluk.ru, эта консультация будет для вас на вес золота, если вы еще не были на заработках за границей. Подписывайтесь на этот YouTube-канал. Ну, а на этом у меня все. С вами был Антон белюка канал Work and Life. На связи в Польше. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.